Вас приветствует интернет-магазин Keramis. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем для умывальника Impreza Графики. Артикульный номер ZMK0418-07012. Компания Impreza – всемирно известный производитель первоклассного сантехнического оборудования. Вся продукция данного чешского бренда производится на современном оборудовании и отличается безукоризненным техническим исполнением. Смеситель Impreza Графики однорычажный, с боковым расположением ручки, изготовлен из качественной латуни. Высота смесителя составляет 160 мм, длина излива 125 мм, высота излива 139 мм. В нижней части корпуса размещен официальный логотип бренда Impreza, который гарантирует подлинность продукции. Фирменный аэратор от надежного немецкого производителя Neoperl обеспечивает ровный поток воды с небольшим расходом и минимумом брызг. Массивный латунный корпус выполнен в цвете черный никель, что обеспечивает устройству необычайно привлекательный внешний вид. Использование испанского картриджа с керамическим диском Sedal диаметром 35 мм гарантирует длительную и бесперебойную работу смесителя. Ключевой особенностью данного смесителя, без сомнения, является боковое расположение рычага переключения. Такой необычный дизайнерский прием придает изделию статусный вид, резко выделяя его среди многообразия похожих товаров. Монтируется данный смеситель на одно отверстие с помощью гибкого шлангового соединения под диаметр 1/2 дюйма. Сам процесс установки довольно прост и не составит труда даже для новичка. В комплект поставки входит сам смеситель, гибкие шланги подвода воды, монтажный набор, который включает в себя все необходимое для быстрой установки, инструкция по монтажу и гарантийный талон. Срок гарантии от производителя составляет 5 лет. Купить смеситель для умывальника m Графики значит обеспечить комфортное и длительное пользование стильной и функциональной сантехникой. При создании этого сантехнического устройства производитель успешно достиг той золотой середины, где обеспечивается надежность, экономный расход воды и сохраняется доступная цена. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные и сертифицированные смесители импрезы. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.